привет всем было у вас когда-нибудь такое доводилось видеть какой-нибудь совершенно жалкого состояния собачку на улице худющую грязную раненую и в общем издыхающую и она настолько в плохом состоянии, что вы понимаете, что выходить ее, скорее всего, невозможно вообще. А если возможно, то только каким-то чудом и титаническими усилиями. И первая реакция, которая возникает, что чтобы животное не мучилось, нужно его пристрелить или усыпить. В что-то с ним сделать срочно. Просто, чтобы прекратить мучение. Вот собачка, о я сейчас расскажу, она родилась уже такой. То есть, такое ее родители сделали, посмотрели на нее, заплакали и пристрелили. Вся жизнь собачки составила около четырех месяцев. Родилась она 10 декабря 2018 года, а пристрелили ее 4 апреля только что. Называлась эта собачка законопроект о внесении изменений в статью 66 Семейного кодекса Российской Федерации в части осуществления родительских прав родителям, проживающим отдельно от ребенка. Поправка была очень мелкая. Я выделил тот текст, который должен был появиться в статье 66, но не появился, так что это несуществующая редакция. Первая оговорка заключается в том, что идет перечисление способов общения, которые в принципе допустимы и подходят под определение общения. А вторая часть, наверное, самая жалкая из этих двух, это определение порядка общения до того, как вынесено решение суда. Как вы знаете из моих других материалов, смотрите ссылки в углу, даже когда есть совершенно законное решение суда, почти не существует способов заставить его выполнить. А за неисполнение нет никаких санкций, ну, разумных санкций. На этом фоне внести поправки в порядок встреч до вынесения судебного решения выглядит вообще как бы фантастика от фантастики. И цифра, цифра. Даже те, кто делал отзыв на этот проект, тоже задали вопрос, откуда взялась волшебная цифра в виде трех часов в неделю. Почему не два? Почему не пять? <свеч> Почему три? <свеч> и главное, конечно, кто и как, во-первых, это будет форсировать, исполнение этого. И во-вторых, кто и как это будет учитывать, особенно э -э, посредством сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, включая сотовую связь. Ну, Кто это будет считать? В общем, профильный комитет Госдумы, сами знаете какой, родил этот законопроект и собирался его принимать. Но довольно быстро, после короткого рассмотрения, сами поняли, что в общем идея гнилая, она просто не пройдет. Потому что даже ту цифру 3 часа ее нужно хоть как-то обосновать. Собственное заключение комитета, которое можно посмотреть там же, на сайте комитета, проходится вкратце по тем пунктам, почему они передумали. Во-первых, что раз ничего не запрещено, значит все разрешено. Правда, встречный тезис, раз ничего прямо не разрешено, то ничего не разрешено. В общем, первый выстрел, чтобы не мучился. В связи с чем установление конкретных форм общения представляется нецелесообразным. Точка. Действительно, что делить шкуру неубитого медведя? Вторая пуля в ту же новорожденную жалкую собачку. Они логично подумали, что если ведь второй родитель злобный и страшный, и ребенку приносит вред, то дать ему целых три часа, это же подвергнуть ребенка риску. Это ж какой риск огромный, представляете? Этого нельзя допустить Поэтому, получается, нужно все равно родители рассматривать под лупой сначала Оценивать, что там можно, что нельзя И только потом давать эти три часа То есть просто так их дать нельзя Пули третье. Они сообразили, что ну, вообще-то время зависит от каких-то условий Сколько лет ребенку Как они проживают Насколько близко Какое состояние здоровья у этого ребенка и все их, естественно, невозможно перечислить в законе, но это просто было бы странно. Поэтому не будем гарантировать ничего, потому что все равно гарантировать ничего нельзя. Следующая пуля. Указание на то, что вообще-то по закону можно заключить соглашение, которые люди могут сами соблюдать. То есть сами заключили, сами соблюдают. Как говорится в одном известном историческом анекдоте, пусть едят пирожные. Вот эта фраза мне особенно нравится. Учет мнения ребенка обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Интересам ребенка, как понимает его кто и исходя из чего. В общем, сами авторы посмотрели, заплакали и пристрелили эту собачку, чтобы не мучилась. И понятно почему, потому что накладывать заплатку за заплаткой на изначально фундаментально ошибочно спроектированную структуру, естественно, не получается или получается очень криво. Каждая такая заплатка будет приносить проблем больше, чем она их решила. Это как плохая программа, которую все время приходится добавлять какие-то там частные случаи. Самое интересное, конечно, здесь, что похоже, что профильный комитет вполне в курсе, что система, в общем, довольно гнилая. И что она плохо работает. Она работает против интересов и детей, и родителей, и общества в целом. Но нет у них как бы кишки, достаточно для того, чтобы фундаментально что-то пересматривать. То есть у телеги уже там три колеса, все отваливается, все там, части из нее сыпется, но они готовы только на ней цветочки подрисовывать Печально, очень жаль Ну ладно, давайте считать эту попытку некороткой жизнью жалкой собачки, которой сделали эвтаназию Будем считать, что это метеор Жизнь у него была коротка, но она моргнула, и это повод загадать желание О чем-то большом и светлом Давайте загадаем Всем пока и удачи. Благодарю вас, ваше Преосвященство, но для отоса это слишком много, а для графа Доляфер слишком мало.